Приехал в автосалон «Альтера», купил автомашину «Кио Рио», э, все хорошо, очень быстро сделали, оформили, менеджер Максим, всем доволен, нареканий нет, спасибо.